Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал! Если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь. Также не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а сегодня мы поговорим с вами о модной обуви и модных сумках на осень и зиму 2021-2022. Если вам эта тема интересна, продолжайте смотреть. Ну а если вы не знаете о трендах одежды на осень и зиму 2021-2022, переходите под видео, я оставлю для вас ссылочку. Я не люблю затягивать, поэтому мы с вами начнем именно с обуви. К скошенным каблукам мы уже привыкли на весну 2021, когда Сильвестрен только набирал обороты. Ковбойские сапоги и сапоги-казаки Челси остаются с нами зимовать. По крайней мере, формой каблука. Цилиндрические каблуки прекрасная альтернатива устойчивым квадратным каблучкам. Они более изящные и женственные. Посмотрите, как сильно выглядят красные туфли лоферы от Стеллы Маккартни. Такие идеально подойдут под платье в стиле рейтра или под укороченные брюки. Можно было бы сказать, что тренд на архитектуру и геометрию, если бы не туфли от Dolce Gabbana, с мультипликационным персонажем вместо каблука. Стильная и немного странная обувь постепенно вытеснила откровенно сексуальную и вызывающую, наверное к лучшему. Тренд на логоманию продолжается. Когда-то модным считалось неприличным носить лейблы на показ, а в сезоне осень-зима 2021-2022 модно. Модные сапоги от Fendi полностью запринтованы логотипом. Lanvin и Miu Miu чуть скромнее, но все же логомания в этом сезоне в тренде. Батфорды вернулись в прошлом году и, скорее всего, что они останутся надолго. Сегодня ботворды совсем не вульгарные и мало сексуальные, они скорее даже странные, хотя на подиуме встречаются весьма привлекательные модели, как, например, модель из сиреневой лаковой кожи от Джамбатиста Вали этой осенью в тренде сочетания красного и черного. Пожалуй, самое ожидаемое цветовое сочетание для осенне-зимнего периода. Если хотите купить себе что-то, обязательно посмотрите на показы Dior и Александра Маквин. Продолжаем сиять и слепить окружающих блеском своей обуви. Если, конечно, осенняя грязь позволит. Дизайнеры так увлеклись украшательством, что никак не могут остановиться. Обувь искрится стразами, пайетками и блестками. Самый итог зимнему сезону. Батильоны сами по себе выглядят прекрасно. А в этом году это супер тренд и градус стиля просто зашкаливает. Живанши предлагает нам очень элегантный осенний вариант. Такая стильная парочка подойдет под узкие джинсы или под юбку. Еще один намек на вестерн – декор в виде пряжек. Чем их больше, тем лучше. Мэри Катранзу предлагает стильные остроносые батильоны на шнуровке с крупными пряжками. Осенняя расцветка и фасон нам близки. Возьмем на вооружение. В этом сезоне будет очень популярен декор и еще раз декор. Минимализм мы оставляем в сторону. Шутки шутками, но, конечно, нас никто не заставляет всю зиму ходить в зеркальных туфельках Мио-Мио. Просто если вдруг вам попадется зимняя обувь с отделкой из камней или с вышивкой, не пугайтесь, это модно. А значит, можно попробовать. Ретро-платформа снова актуальна. Вот именно этот тренд подходит к нашей осени. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая осень у вас, дождливая или все же сухая. В ботильонах никакая слякоть не страшна. Правда, дело не только в этом. Ботинки действительно выглядят роскошно и очень стильно. К тому же модная платформа делает нас выше и стройнее. Шнуровка с босоножек переходит на модную демисезонную обувь. Толщина шнуркова различна от совсем тоненьких, как у Джейсона Бай, до широких лет, как у Дуэта Маркис Альмейда. Тартан, гусиная лапка и принцуэльский поселились на обуви. Этот элегантный аристократичный принт рано или поздно должен был добраться до туфель и сапог. В этом году модные тренды богаты на клетку. Пальто, жакеты, брюки, юбки, а теперь и обувь. Сезон осень-зима идеально подходит для этого интеллигентного узора. Очень красиво, но жутко непрактично. Белоснежные ботильоны от Givenchy и Тиби так маняще слепят с подиумов, что даже отечественные модницы сдаются под натиском. Ну а почему бы и нет? Хотя было время, когда этикет не позволял носить белую обувь осенью и зимой, только летом, и то на свою собственную свадьбу. Анималистичная тема актуальна каждую осень. В этом и в следующем году в тренде имитация кожи змеи и крокодила. Практически все дизайнеры представили однотонные модели. Лаконичные, но очень стильные. Только посмотрите на Фэнди и Ланвин. Уродливые кроссовки – это супер тренд. Это не я их так назвала, а они действительно так называются среди дизайнеров и стилистов. Спортивная обувь за последние несколько лет претерпела много изменений и хочется спросить, а что же будет дальше? Будем надеяться, что тенденции моды к уродству, даже в кавычках, скоро прекратятся. Вернулись к вестерну, чуть более к современному и новому модные. Ковбойские сапожки то превращаются в ботфорды, то покрываются по самый каблук стразами. Свежо, а вариант от философии еще и очень стильно выглядит. Кажется, что вестерн и осенняя обувь созданы друг для друга. Ну и последний тренд на сегодня из обуви – это грубые армейские ботинки. Гранж снова в моде, и ботинки на шнуровке прекрасно впишутся в нашу осень. Плюс этой обуви в том, что сегодня она сочетается с одеждой в любом стиле, и с классическим пальто, и с шифоновым платьем, и с брюками, со стрелками. Практично, стильно и модно. Ну а теперь мы перейдем к сумкам. И если у вас очень много каких-то разных баночек, флаконов, масок, переполненных в вашей сумке, хочу вас познакомить с одной из отличных сумок, которая называется Toad. Это лучшая инвестиция сезона осень-зима 2021-2022. Достаточно вместительная в классических черно-коричневых тонах, как у Hermes, Fendi и The Row. А если вы еще будете работать из дома в абразивном будущем, то она точно пригодится вам для перевозки овощей с рынка в кладовую. Сумки с ручкой цепью занимающие лидирующую позицию во всевозможных рейтингах останутся с нами и осень. С характерными шипами от Валентина, миниатюрные, но не менее соблазнительные от Луи Витон. Дизайнеры также продемонстрировали новый тренд на мультяшные цепочки из контрастных материалов, как у Acne Studio и Ports 1961. Самая приятная тенденция осени – это сумки с пушистой и мягкой текстурой, которые можно прижать к телу, как собаку терапевта. От вариантов с короткой шерстью, как у Селин и Тотс, до лохматого искусственного меха, как в коллекциях Меу-Миу, Прада, Андерсон и Хлои. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам тренд плюшевых сумок, и есть ли у вас такая сумка в вашем гардеробе. Многочисленные карманы, отделения для бутылки воды, удобные маленькие мешочки для губной помады, осенние многозадачные аксессуары, готовы к грядущему сезону. Наденьте их на бедра, как модели Максмара, а поясывайте словно ремнем безопасности, как у Гуччи, выберите мини-сумку для кредитной карты и помады от Hermes. Или остановите свой выбор на внушительном золотом ухе от Шипарелли. По понятным причинам дизайнеры сделали ставку по декорированным, расшитые поездками и стеклянными бусинами модели сумок для многочисленных любителей вечеринок, желающих наверстать упущенное. Такой горячий тренд был презентован Gucci. Если вы хотите себе прикупить сумку в стиле диска, обязательно посмотрите показы Gucci. Наиболее ярким прошлогодним трендом дизайнеры считают единогласно экстремальные пропорции сумок. У аксессуаров Marnie достаточно места, чтобы вместить абсолютно все самое необходимое и даже немного больше. А у Шанель, Moschino места хватит на топ-3 must-have позиции. Кредитную карту, солнцезащитные очки и телефон. Навесные замки постепенно возвращаются на застежки и ручки роскошных сумок с тех пор, как Мэтью Уильямс внедрил их в живанши. Его обновлением популярной первой сумки Антигона стало добавление массивного замка, поскольку он назвал фурнитуру одновременно символом своей приверженности французскому дому и напоминанием о любви, отсылающим к замочкам на мосту искусств Париже, которые вешают влюбленные. Ни разу со времен сумки Хлои Пеннингтон мы не видели столько замков, сияющих на фоне кожи у Версачи, Луи Витон и Селин. Ребята, на этом все. Я надеюсь, вам видео понравилось, так как я много информации с вами поделилась. Я думаю, что это видео вам поможет создать свой осенний зимний гардероб, и вы будете выглядеть стильно. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу трендов, пишите в комментариях, задавайте вопросы, не стесняйтесь. И обязательно подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм. Ну а мы с вами уже увидимся в следующую пятницу. С вами была ваша Аня. Всем пока!